Короче, давайте пойдем посмотрим быстренько 5-минутный ролик от э, Егора Байтера. Палитра Телеграма. Правда, канал называется. Э, на 5 минут 40 секунд. Задонатил 1100. Плюс он меня еще в Телераме просил. Ой, ВКонтакте просил. Я сейчас точно посмотрю, что он мне писал. Короче, никогда кил на 400 тысяч рублей. Смотрим ролик. Э, де... А че откуда у меня музыка? Вот сюда. Никоглай послал моего менеджера на... Он просто перестал отвечать на сообщения и ушел в игнор. Другого человека он кинул на 250 тысяч рублей. Он начал тупо игнорить и все как бы. И человечек пропал. Суммарно я скупил рекламу у Никоглая на 800 тысяч рублей. В смысле вот на этот канал прям что ли? Или что? Не понял. На 800 тысяч рублей скупил рекламу у Никоглая? Это, это имеется в виду вот себя? Вот, вот этот канал? Или что? И все было хорошо, за исключением того, что он послал моего менеджера нахуй, когда... Привет, какой охват и цена сейчас? Рек плюс макет. Пошел ты нахуй, нахуй. Мы же брали у тебя рекламу, к чему такая агрессия? А, уже брали, мне казалось, что вы не ответили. Что я делал для вас скриншоты, статистики, и вы ничего не ответили. То есть... Ты делаешь скриншоты челом э, на рекламу. Они типа такие смотрят, и возможно, им не понравились, и возможно, прошло какое-то время, и не ответили. И чел, типа, отвечает, а он их нахуй посылает. Ебать, если бы я так отвечал рекламодатель, мне кажется, я вообще бы ни одну рекламу на ютубе не выпустил. Она попросила статистику и то, что он постоянно проебался по рекламе, аргументируя. Кстати, как думаешь, взял бы ты у Милохи на рекламу или у кого-то? Давай скину чисто 10к за то, что ты прямо сейчас снимаешь. Тебе бы за день сделали, как думаешь? Я не могу в такси, еду в студию. Так поэтому три раза написал, что мне это важно. Я хотел, чтобы подвели, когда выйдет ты с такси, сможешь снять. Я буду в студии, да, ты знаешь, что снять, может, я найду там место. 10к в смысле у... У никоглая реклама стоит 10 чего не понял. Это тем, что если бы я взял рекламу у Дани Милохина, то он бы тоже проявился. Телеграм-канал Слив халявы. Ссылка в чат на телеграм-канал. Или это в смысле еще очень давно было? Слив халявы. У Кори я брал рекламу для своего телеграм-канала Слив халявы. Кому интересно, как я набрала 800 тысяч подписчиков в телеграм-канале, можете посмотреть видео по рекомендации. Стоп, а это случайно не этот телеграм-канал у меня тоже рекламу просил? Я сейчас могу путать, но у меня, мне короче писал разные тг-каналы вот по поводу что-то у соседа короче не по я не помню какие-то каналы по поводу вот этих вот промокодов каких-то штук мне писали но я тг-канал канала -канал не рекламирую по моему мне вот это вот тоже предлагали но на 400 тысяч рублей никоглай кинул не меня а моих друзей с которыми я знаком лично первая жертва никоглая это админ под ником гудини которого кинули на 150 тысяч рублей гудини заплатил 150 тысяч рублей менеджеру катана Катане. А что, Но... так можно, типа? А так можно было, что ли? Ну, типа, ты просто берешь бабки от рекламодателей таких серых, то есть, всякие то каналы, которые юридически никак твои бумажки не подписывают, просто переводят деньги, и просто их кидаешь, и все. И то есть, если не дается человек, который вот так вот э, будет рассказывать о том, что кого там кинули внутри рекламных этих моментов, даже никто не может не узнать, что какой-то блогер кого-то кидает. Но после оплаты рекламы через... Сколько там по цене и куда переводить? Киви, один сторис, да, только можно на 15 перенести число. Оплату сейчас, да, можно. 150 тысяч за одно сторис. Я тоже так хочу Сколько дней инстаграм Коли снесли после... Ну по факту же это даже ну, не, не то чтобы прям много, учитывая Сколько там, у... ну у Никоглая на... Насколько я понимаю прям ебанутые просмотры Прям их мега много И по-моему 150 тысяч не, так... не такая уж и большая сумма Для такого охвата Этого админа начали. Сколько блять, ну 150к Но учитывая сколько у Никоглая просмотров Не так уж на самом деле много Игнорить, парадокс в том что. Хотя я не знаю сколько у него на самом деле То они даже не хотели договариваться на рекламу в новом инстаграме Кони Коли или его Телеграме? Вот я ему пишу, в чем проблема, давайте решим этот вопрос, либо как бы возраз сделаем, либо сделаем уже там рекламу в телеграм канале. Ну хотел как-то решить по нормальному этот вопрос. Вначале он мне кормил обещаниями, что вот как бы сейчас все сделаем, новый инсту, нальем туда аудиторию Каждый день ему писал, каждый день ему напоминал о себе, он начал тупо игнорить и все как бы А на что, на что собственно следовало рассчитывать, если человек ну типа там вот с казино вот всякие приколы делает Привет от сына, привет сыну получается, сюда что бы вы не говорили, что какие-то переписки я вырезаю с контекста, полные записи всех диалогов с голосовыми сообщениями будут в моем телеграм-канале. Вот это умом! Помните, когда мы смотрели видос Артема Графа, и он там разоблачение тоже на Никоглая делал? Там какие-то переписки были по поводу того, что он кидает людей тоже. Э, ой, ну короче, да, я вот говорил, а есть хоть какие-то пруфы вот, это, ну, вот этих вот переписок вообще хоть где-то? Но Артем Граф не удосужился выложить вообще ни, ни, ни крупиночку вот этого всего информации. Али по ссылке в описании. На данный момент уже прошел год и четыре месяца, а деньги в итоге не вернули и рекламу не выставили. Никоглай часто упоминал, что Катана ворует его деньги, Поэтому я не знаю, в курсе ли этой ситуации сам Никоглай. Четко понимаю, что он меня... На деньги часто но ну, я четко понимаю что он берет, что он берет то, больше. То, что, то что не принадлежит ему а я что? Just, он думает что я не знаю но ты других просто не можешь но катаны, катаны я знаю и берешь то что тебе нельзя брать следующая жертва Никоглая это админ которого зовут артем и коля кинул его уже на 260 тысяч рублей артем Изнаюсь. купил рекламу в инстаграме у Коли за 200 тысяч рублей но потом коля сказал что он не собирается делать деньги за эти копейки которые он сами назвал чуть чуть чуть чу чу А когда одобрят, нужно будет макет вложить с айфоном, без ничего, а потом такой же видос с отметкой и такими же текстом. Ты за макет и видос дал? Да, 200 к минус 12,5-25 тысяч. Тебе легло на карту 175, все как ты сказал, 160 видео, 40 макет и минус мой процент. Ебать, копейки ебанутые 175 за что? Рот ебал без макета за почву. Ща я пере... предупрежу его. Uh, просто я тебе когда кидал, ты сказал цену Сказал, что он не собирается делать деньги За эти еб... копейки, которые он Сами назвал, и сказал, что пусть За макет еще... Что такое макет? Кто-нибудь шарит, что такое вообще макет? докидывает 60 тысяч, и я выставлю рекламу. Артем соглашается докинуть эти 60 тысяч рублей, он их скидывает, но потом происходит ситуация, когда Никоглай выбрасывает свои ушки и уходит из социальных сетей на один месяц. Тогда Никоглай, менеджер Артёма, сказал, что он опубликует рекламу потом, когда он вернется в социальные сети. Я сделал все, начиная с 1 марта, Руслан, к сожалению, таковы обстоятельства, а не моя воды, воля. Бля, это хуёло. Не запущу, увидимся в марте. Извините, таковые обстоятельства, Руслан, закидываю тебе вообще не устал с тобой этому солить. Блять, у меня, короче, были ситуации, когда я не мог рекламу просто выпустить по каким-то причинам. То есть, у меня жизненные проблемы, там переезд, или типа того, я просто Ну, просил манибэк. То есть я переводил обратно деньги по специальному этому расчетному счету людям обратно. Потому что, ну, я просто никак не успевал. То есть у рекламодателей есть какие-то сроки. Они тебе скидывают деньги, то есть все заранее. То есть, ну, преоплата. Ты не успеваешь, у тебя какие-то ситуации жизни, ну, со всяким бывает. У меня такое раза два было. Но я. Возвращал деньги просто по каким-то причинам из-за того, что не мог сделать Почему он не может вернуть вообще непонятно Насколько я понимаю, тем более здесь просто переводы с карты на карту и сети На киви Возвращать Кибер. деньги, конечно же, он не торопился Он начал глумиться над всей этой ситуацией И писать слова из песни, что я приду, когда зацветет весна Месть Артема не заставила себя долго ждать Потому что когда случилась ситуация Что когда Коля снял видос в форме солдата Артем сразу же воспользовался этой ситуацией Почему, И начал распространять эту информацию Почему Артем? Почему Артем? Это уже вторая оговорка за видос который подписано, что Коля но, но, блин, как будто здесь планировался Еще кое-какой видосик По всем своим новостным каналам И дополнительно просим распространить эту информацию То есть можно сказать, что он как-то смог повлиять На депортацию Никоглая из России Это были не единственные жертвы Никоглая Помимо этого мне писали еще много людей Но разбирать каждую ситуацию Займет очень много времени Меня, меня, меня Николай кинул на рекламу Вот он мне говорил, что прорекламирует меня Вот а в итоге не прорекламировал, гад такой По Паникоглаю прошлись, жду от него спортиков, идем дальше Собрат Катаны, а именно менеджер Ивану Зола Алекс Тоже не стесняется кидать на деньги Почему так считаешь? У меня из-за из из тебя исходят жуткий стресс, разочарование и иногда расстройство. Зачем такие рекламодатели Я хотел взять рекламу в телеграм-канале Ивана Зола, и Алекс ему пообещал 1500 прихода и пообещал, что сто процентов брат так и будет. Давай так, я тебе гарант полтораху делаю. Поверь, я гаранты, когда даю, всегда будут а За час 300 человек придет, за сутки от 800. Но с канала Ивана Зола пришло всего лишь 68 человек, и менеджер Алекс не стал церемониться и просто кинул бедолагу админа в черный список, не возвращая деньги. Я хочу освещать информацию. Короче, не знаю, смотришь ты еще или нет, Егор Пайтер, но вот этот видос, он неплохой, то есть показывает какие-то штуки, информации, но вот все вот эти внутренние терки рекламодателей, они, наверное, не так интересны и широкой публике. То есть это больше... А, нет, здесь подписывал, что Вот вот здесь вот мест и А, ну второй раз получается не оговорка, а первый раз оговорка. Понял. Братанчик, спасибо большое еще за 1111. Но я, я короче, что хотел сказать. Контент неплохой, типа показывает какие-то штуки. Но э, дело в том, что внутренние терки вот этих вот рекламодателей, наверное, не так интересны э, широкой публике. И, наверное, это было бы хорошо в каком-нибудь масштабном разоблачении. Э, ну, как вставка. вот что Вот ты рассказываешь о чем-то его... о, о нем... И вот туда вы еще внутрь, вот то, как он кидает еще и рекламодателя на деньги Просто знаешь, как будто, вот у меня складывается такое ощущение, посмотрел, я думаю, чатик тоже подтвердит Складывается ощущение, что по большей части, ну, похуй от э, большой аудитории на то, как он кого-то кидает на деньги Потому что это э, вот на данный промежуток времени выглядит, как, как, как крупица в море от того, какой Никоглай сам э, долбоеб оно интересно послушать, ну, типа, еще в догоночку, да, но вот, вот ты говоришь распространить видос, я не могу гарантировать, что, в принципе, он может прям так хорошо залететь, учитывая, что это, ну, крупица в море, скажем так, как ни когла, не какое-то прям сверхозоблачение, которое вот до этого выходили, и то, что мы уже примерно знаем. А не в обиду, просто вот конструктивная критика. Я, не... я хочу освещать информацию, когда блогеры пытаются кинуть рекламодатель. Парень ЛПшки пытался кинуть. ЛПшки. Я знаю, кто такой ЛПшка! Не понаслышке. Из-за того, что, ну, там, вот, мейлшер, вот эта вот пятерка, там, ЛПшка, отсосала хуй на чебурашке туда-сюда спиздила биток, туда-сюда... Я думаю, вы тоже знаете ЛПшки. Мы не понаслышке, я не знаю. Ну-ка, не возвращает деньги. Я хочу освещать информацию, когда блогеры пытаются кинуть рекламодателей на деньги. Расскажу, как меня попытался кинуть парень ЛПшки. Сама ЛПшка нормальная, я у него... блять это интересно, причем, если у тебя есть информация по поводу того, что там парень ЛПшки, кого куда кинул? Можешь мне. Короче, можешь мне мелчур с пятеркой скинуть? можешь мне кинуть, я им перешлю типа, потому что у них там жесткий бив с ЛПшкой. А, потому что, ну, вот эта девка, она, короче, спидела у них бит лютая. Вот. И хуй оцасал на ЧПшке. Вот. Поэтому, если что есть, я вас с удовольствием почитаю по поводу нее. Много раз брал рекламу, все было нормально, без проебов и так далее. А вот парень ЛПшки оставляет желать лучшего. Мой менеджер взял рекламу у парня ЛПшки и была договоренность на определенный гарант. По это, уже, это уже не про Никоглая? Вот это тем более, э, я не совсем понимаю, зачем в ролике про Никоглая, который кинул на 400 тысяч рублей. Ты просто э, конец ролика убиваешь совершенно другой тематикой, не подходящей к, к основному видосу. Но он не набрал гарант, соответственно, должен был вернуть нам деньги. Но знаете, что он сделал? Он послал нас нахуй да не бро короче я... я смотрю у тиктокеров это какое-то семейное типа посылать нахуй когда что-то не получается блять мне бы такую смелость вот честно я части я не то чтобы хочу наебывать людей но я часть им завидую как у них все просто взяли деньги не выполнили ничего абсолютно и просто посылают нахуй рекламодателей людей которые переводят тебе деньги это как это насколько смелым нужно быть чтобы вот в принципе такие яйца и ведь, чтобы так поступать они долбоебы конченые но при этом ну смелости вот в этом плане я немножко завидую Просто скажи, я могу не сделать доп, деньги, я им не буду возвращать пошли. Мне это вообще не устраивает. Я просто сделаю ему рекламу. Реально, кого... Блять, а, а нахуй это тогда гаранты давать? Типа, я, я даю гаранты на все ролики тысяч просмотров. Все, ебитесь с этим, как хотите. А вот в какие рубрики уже там вставлять можете уже как бы накинуть сверху? Все. А то, что... Они мне просят больше назад, я... Это же минус репутация на рекламе, лол Это не так работает Когда у тебя берут ТГ-каналы всякие рекламы И пока это свет не вылилось Как ты ненадежный, условно, исполнитель рекламный То, ну, ты можешь, наверное, наебывать Но это, знаешь, тиктокеры, в принципе, это такая тема Немножечко однодневная, как по мне То есть сегодня тиктокер есть, завтра тиктокера нет Они ему все забыли и реклама у него ничего не стоит Поэтому, мне кажется, они как-то не заворачиваются Насчет института репутации Вот одно дело, если я завтра такой, типа, бля Идите нахер, там, не знаю Кто, кто кто Skill factor, идите нахер, я забираю деньги. Это, это, это, это даже в теории приду, ну невозможно, потому что у нас все на контрактах, на договорах, все по чистому, по белому с налогами оплаченными. А здесь как бы все по чернухи, ну как по чернухи, по серому, чисто переводок переводиками делается. Плюс сами ТикТоки очень ненадежные такие люди, вот. Но после предупреждения о том, что я занесу его в черные списки и у него никто не будет брать рекламу, он как меленький сразу же вернул деньги. Ой, почему сразу же? А что такая есть? Он возвращал все така деньги. Такая есть, есть черный список у рекламодателей, жесть что даже его бедный менеджер предлагал нам вернуть деньги со своего кошелька. Напоминаю вам о том, что если вы хотите узнать, как я набрал в своем телеграм-канале 800 тысяч подписчиков, смотрите видео по рекомендации. Всем удачи, всем. Братанчик, э -э, ты скорее всего еще смотришь. Я, я в общем э -э, могу чисто как ютубер-ютубер сказать по поводу видоса. Э -э Пять минут э, по поводу Вот твоих рекламных вот этих всех штуках Которые внутри там происходят Оно интересно, наверное, опять же, было бы В каком-нибудь масштабном разоблачении Такой блок с э, тем еще, как он наебывает на деньги В принципе, рекламодателей Это, возможно, б, ну, имело бы больше вес А вот э, твое желание вот Распространить как можно больше ролик Только могу пожелать удачи э, Не знаю, может быть, еще каким-нибудь стримером Также покидаешь э, по посмотреть Вон, я даже могу тебе <класс> э, Подсказать Вон там вот э, Мелшер, по-моему, прямо сейчас стримит, да? А, нет, уже не стримит, sorry. Короче, вот этот блок в конце про ЛПшку, в ролике про Никоглая, алгоритмы Ютуба просто... Тут, да. Вот, потом другой момент Пять минут, наверное, маловато И, опять же, то, что внутри рекламных Вот этих всех штук происходит Наверное, после того, что сделал Никоглая, уже не так э, оч... не, не то, чтобы оч... Короче, не так, как будто играет роли То, что он, насколько еще долбоеб Потому что, я думаю, никогда в рекомендации Не выйдет, ну, только, наверное, для знакомления Опять же, таким блогерам Каким-нибудь людям, которые варятся во всей этой тусовочке Просто для э, большего ознакомления Вот, но вообще ролик неплохой Если в целом, но маленький Uh, не совсем он, наверное, много соберет <связать> впоследствии, и в конце про было можешь, лишнее.